Ничего себе! Ты помнишь свою последнюю влюбленность? Может быть, ты влюблен прямо сейчас. Они могут наполнить вас как восторгом, так и восторгом, когда вы их видите или испытываете нервное беспокойство. Какими бы ни были правильные слова, чтобы описать, что они заставляют вас чувствовать, одно можно сказать наверняка. Что делает или говорит, ваша пассия несет с собой серьезный эмоциональный груз. Поскольку здесь так много эмоциональных вложений, Иногда даже самые уверенные в себе из нас испытывайте неуверенность и не ловите момент, когда представится такая возможность. Еще хуже, когда эта неуверенность, активно отталкиваете этого человека. И мы можем даже не знать об этом. Дай мне передохнуть, ладно? Мы уже нервничаем, так что позвольте нам помочь вам. Вот несколько действий, которые вы, возможно, не осознаете, отталкиваешь свою пассию. Номер один – игнорировать их. Звучит нелогично, не так ли? Если тебе кто-то нравится, зачем тебе его обижать? Возможно, на поверхности ты оправдываешь это тем, что играешь в труднодоступных. Но в глубине души ты действительно пытаешься, чтобы защитить себя от отказа, вы убедили себя, что это произойдет. Если ваша неуверенность кричит, им бы никогда не понравился настоящий ты. Ты можешь понять, если твоя влюбленность увидит тебя, они не могут причинить тебе вреда. Подожди, это нехорошо. Тебе когда-нибудь причиняли боль или расстроен кем-то, кто, кажется, избегает вас на каждом углу или игнорирует тебя, даже когда они рядом с тобой? Это все равно, что быть призраком перед твоим лицом. Это то, что ты делаешь со своей пассией. Оставляя их постоянно висящими или притворяться, что их не существует, может быть довольно вредным и может вызвать у них проблемы с доверием в будущем. Поверьте нам, вы не невидимы. Вполне вероятно, что они замечают привидения при личном общении. У них нет для этого причин, поэтому они глубоко обеспокоены тем, почему этот человек, кажется, презирает их. Если тебя самого когда-нибудь игнорировали, ты понимаешь, как это больно. Итак, теперь у вас есть власть, чтобы перестать причинять боль кому-то другому. Мы не говорим, что вы должны глумиться над ними с романтической поэзией в руках в следующий раз, когда ты их увидишь. Но все, что для этого нужно, это быть дружелюбным и открыты для знакомства с ними, так что вы можете дать им знать, что вы чувствуете. Номер два. Придираться и оскорблять их. Итак, небольшой совет. Не слушайте эти советы пикаперов. Особенно игнорируйте ту, что касается негинга, где что-то конкретное для человека отвергается или оскорбляется. Часто приводимая причина заключается в том, что либо это заставит вас выглядеть превосходно, так что другой человек будет хотеть вас больше, или для защиты, путем упреждающего нападения. Мы ничего не знаем о вас, но это звучит намного больше, как один человек, прилагающий усилия, чтобы причинить боль другому человеку. Оскорбления носят эмоциональный характер и психологически травмируют личность. Знание этого – это вера, что ты защищаешь себя от боли. Это может произойти, а может и не произойти. Действительно оправданная причина для травмирования – тот самый человек, который тебе нравится? Участие в оскорблениях увековечивает модели жестокого обращения, которые продолжают причинять боль не только другие, но и вы сами. Это может сбить с толку, если ваша влюбленность и их друзья оскорбляют друг друга, чтобы сблизиться. Но у них есть понимание о том, где проходят линии, и общайтесь с ними иначе, чем с вами. Начиная с доброты и уважения, это всегда хороший способ сделать этот шаг вперед к развитию связи и понимания того, где проходит грань. Номер три – отклонять их атаки. Ты не играешь в теннис. Если ваша пассия делает вам комплименты или заигрывает с вами, и вы отвечаете ударом сверху, они не собираются отвечать залпом. Это игра-сет, матч, где ваша победа на самом деле может оказаться проигрышем. Мы это понимаем. Что делать, если это страшно, или вы чувствуете, что не совсем готовы, чтобы они подобрались к тебе поближе? Это все равно не повод отклоняться, их действия причиняют боль. Если прогиб грубый, они могут чувствовать себя униженными. Хуже того, ты можешь оторваться как снисходительный и жестокий. Так что вы бы саботировали себя. Чтобы избежать этого повреждения, вы могли бы попробовать просто пойти им навстречу. Вместо того, чтобы отвергнуть их предложение о том, что они думают или чувствуют, сделайте свое собственное соответствующее предложение. Вы можете высказать свою собственную точку зрения и ясно дайте понять, каковы ваши намерения или чувства есть. Номер 4. Слишком много дразнит. Ах да, волшебная концепция равновесия здесь идет речь. Подразнивание может быть забавным, и нет ничего необычного в том, чтобы дразнить тех, кто тебе нравится. Если он легкий и добродушный, это может помочь снять напряжение. Покажи, что тебе комфортно и уверенный в себе, рядом со своей пассией и даже начать разговор. Однако всегда есть смысл переборщить, а потом все становится уродливым. Упражняйте это самосознание и рассматривая ситуацию в целом. Если было слишком много или чрезмерное подразнивание, это становится раздражающим или, что еще хуже, издевательством. Если ты не будешь осторожен или так увлечен подразниванием, вы можете наткнуться на какую-нибудь тему, это чувствительно к вашей влюбленности. И если ты всегда подразниваешь и шутишь, другой человек чувствует, что он вас не знает, потому что ничего из того, что ты делаешь или говоришь похоже, его воспринимают всерьез. Чувство юмора – это здорово, но успешное подразнивание требует сочувствия, чтобы это не превратилось в унижение или быть унизительным. Здоровые отношения требуют, чтобы все стороны В иметь некоторый разумный уровень уверенности в себе, как показали предыдущие пункты, как всепоглощающая неуверенность может сорвать все это дело. В конце концов, почему бы тебе этого не сделать, дайте себе наилучший шанс из всех возможных, чтобы узнать этого человека поближе «ты был влюблен в?», общайтесь и не торопитесь, чтобы познакомиться с ними поближе. Возможно, вы даже узнаете, у тебя нет увлечения, на них больше нет после этого. Вы заметили себя или кто-то другой делает какие-либо из этих знаков, заявлено в этом видео? Ты влюблен прямо сейчас и вроде как хочешь что-то сказать? Не стесняйтесь комментировать ниже и поставьте нам лайк. Поймаю тебя в следующий раз.